Всем привет дорогие друзья и в этом видео мы взломаем приложение Traffic Racer И будем мы его взломать через приложение Lucky Patcher и Game Killer Что ж давайте-ка приступим Для начала я вам открою само приложение и покажу что у меня на полностью э, очищены данные игры чтобы вы не подумали, что я там что-то обманул вас или что-то в этом роде, а, что у нас все по чистому, будем делать полный взлом, то есть будем взламывать то, что за реальные деньги, и будем делать это бесплатно и, естественно, на сами банкноты. Так, вот у нас сейчас загрузится модельки, детальки, анимация всякая в этой игре. Так, подождем пока немного, для этого вам, естественно, понадобится root права. В любом случае, или у вас полностью ничего не получится. Так, как видите, у меня сейчас 1144 магнота. И ищем теперь ту машину, которая за реальные деньги. Сейчас мы ее найдем. Так, вот она. Так как я уже взломал, она у меня за 0.15. По идее, она за 19 долларов. Ну, почти, если так округлить, ровно 20 долларов. 19.99 она стоит... Ну а я так как уже взломал, она у меня за 0.15. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Сам-то я взломать уже не буду повторно. Просто вам покажу. Так, значит, заходим в лаки патчер. Сейчас ждем. Ищем само приложение Traffic Racer. Берись надпись. Нажимаем, держим на него. Выбираем патч поддержки для e NAPP и левел эмуляций. И нажимаете пропатчить. Когда у вас закончится патч, если у вас пропатчилось два шаблона, значит вы все правильно сделали. А, теперь приступим к геймкиллеру. Запустим его сначала и откроем потом само предложение. Так, вот оно запустилось. Не может обнаружить рут права. Так, вот все обнаружил. Написано rooted теперь открываем само наше приложение если вы видите по бокам темно то это из-за того что телефон отсвечивает в камеру ну надеюсь меня поймут если я сейчас уберу телефон у вас полностью будет все так же как днем светить все будет так давайте ка так вот оно открылось у нас 1144 банкнота идем к той машине которая была за реальные деньги если у вас не 0,15 или там разное число, то у вас оно будет меняться. Теперь нажимаете купить. Это не зависит от интернета, Подключено у вас или нет. Нажимаете да. И нам пишут, что мы приобрели эту машину. Теперь можно свободно на ней кататься, сколько хотим и что хотим с ней делать. А теперь если вы хотите ее апгрейдить, так как у нее один апгрейд на 5%, стоит 5000 а у меня, как видите, только 1144. Ну, конечно, можно попробовать подзарабатывать, но если мы даже это улучшим, то потом надо будет копить 10 тысяч. А, видим, что трафик рейсер уже выбрано и вводим 1140, так, 1144. Нажимаем поиск, автонахождение. А, сейчас у нас он найдет значение. А, вот идет поиск. Так, он у нас нашел 1102 значения. А, выходим. Идем к самой первой машине. Извините, что закрыл пальцем. Вот она. И вкачаем ее. Значит, просто скорость вкачиваем. У нас остается 644. Открываем снова GameKiller. Вводим 644. Нажимаем поиск. У нас нашел то значение, которое нам как раз только что надо. Так, значит, берем и вводим сюда любое значение. А, так как тут очень много машин и потребуется очень много денег на апгрейд, я сделаю себе 999 миллионов. Нажимаю «Готово», нажимаю «Ок». А, тут нажимаем «Cancel». А, как видим, у меня теперь вот такое вот значение. Выходим, еще раз что-нибудь апгрейдим. И получаем вот такую вот сумму бабла. То есть, если вы не верите, я сейчас могу даже купить самую последнюю машину, которая есть в этом списке. Вот она, за 750 тысяч. Нажимаю купить. Да, пожалуйста, мы ее купили. Она у нас на счету немножко уменьшилось И мы можем ее апгрейдить полностью. Вот мы ее апгрейдили полностью. Она у нас в топе, так сказать. Можем купить для нее любой цвет окраски. Давайте вот черный, к примеру, нажимаем «Купить», диски поставим «Золотые», и винил поставим самый последний. Сейчас вот так вот, вот так вот поставим ему, дракончик, и все. Ну, в общем, если у вас получилось взломать это приложение, или хотя бы просто купить а, ту машину за реальные деньги, как мы сделали бесплатно, а, то поставьте лайк. Если вам не понравилось, пожалуйста, прокомментируйте подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока и удачи!